Затем высыпаем виноград в подходящую для варки посуду. Разминаем ягоды до получения сока. И отправляем на плиту. Доводим содержимое миски до кипения на сильном огне. Потом огонь убавляем. И варим виноград 15 минут. Периодически ягоды перемешиваем. По истечении времени протираем виноград через сито. Из выжимок можно сварить компот. Полученную виноградную массу выливаем в широкую, неглубокую посуду. Добавляем 40 граммов желирующего средства для быстрого приготовления варенья. Размешиваем. Размешиваем. И снова отправляем на плиту на небольшом огне доводим массу до кипения при этом часто ее мешаем а затем добавляем полтора килограмма сахара тщательно все перемешиваем ждем пока джем повторно закипит и с этого момента продолжаем варить ровно 5 минут. Не забываем массу мешать. Через 5 минут разливаем джем в горячем виде по сухим стерилизованным банкам. Закатываем его. Переворачиваем банки вверх дном, проверяем на предмет подтекания и если все хорошо, возвращаем их в исходное положение. После остывания отправляем джем на хранение в погреб или кладовку. Из указанного количества продуктов получается 2 литра и 300 мл очень вкусного густого джема. До зимы он превращается практически в желе. Приятного чаепития!